я столкнулся с проблемой то что кусочек у нас неравномерный в одном конце у нас 9 сантиметров в другом конце у нас восемь с половиной сантиметров то есть вот на эти 120 сантиметров у нас получается потеря в пол сантиметра ну, тогда начнем с более широкой части чтобы не пилить в первую очередь нам нужно отбить первый край в 45 градусов и отпилить его приступим главное запомнить что вот эта вот часть у нас должна быть вовнутрь нашего угла. Поэтому вот таким вот страшным звуком мы начинаем. Расстояние я возьму по вот такой бумажке. Расстояние буду отбивать от внутреннего угла. Так, мне так нужно. Это у нас получается 9,5 сантиметров и у нас получается вот такая вот тема вроде бы ровно, есть какие-то небольшие конечно зазоры, все равно погрешность при измерении присутствует так же как при пилении но тем не менее мы сейчас это все склеим вот здесь получился небольшой скол я это замазал темным воском надеюсь не особо будет видно ну и торцы мы также замажем темным воском будет вот так не будет видно вообще а сейчас будем склеивать я думаю клеить придется на какой-нибудь суперклей космофена что-то подобное потому что пува будет долго собираться я буду клеить на вот такой вот суперклей сейчас попробуем что у нас получится начнем с первого а дальше уже будем отталкиваться откинем этот и начинаем небольшими точками я не хочу, чтобы клей вылез у нас на поверхность, поэтому будем делать вот так. Мне главное, чтобы сошлись внутренние углы, а внешние мы уже сейчас что-нибудь придумаем. Может быть сделаем надрез. И сейчас так проделаем со всеми четырьмя. И вернемся уже, когда будем равнять края и остальное. Вот эти вот места получились лишь из-за того, что у нас была разбежка по ширине нашей заготовки все готово все проклеилось сейчас мы отрежем небольшие ромбики здесь по краям чтобы брать вот эти вот состыковки и дальше уже будем работать с воском ну и вот в принципе что у нас получается сейчас я возьму воск у меня вот, вот такой вот антикварный воск под красное дерево он более или менее подходит но ничего к сожалению подходящего по цвету у меня нет поэтому будем учиться а если долго мучиться, то что-нибудь получится в итоге. У нас настолько жарко, что воск течет просто. Также можно будет немного забить вот эти вот темы. Я имею в виду стыки. Хорошо забьются темным воском и их не будет видно. Также проходим и торцы. Торцы темнеют. Вот так это все выглядит. Незащищенный ламинат с этой стороны, естественно, уже как бумага. И он хорошо и замечательно впитывает воск. Кстати, это еще один гидрофоб, поэтому не страшно в случае чего. Я сейчас пройдусь полностью. Немного оставлю его, чтобы здесь воск встал, а потом просто смою и уберу с поверхности. Осталось равномерно наклеить фотографию на подложечную бумагу. Также сделаем с помощью суперклея на Вот так вот удерживаем. В целом готово. А дальше вклеиваем подложку в рамку и уже вернемся, когда это будет в интерьере. Покажу, что как.